Здравствуйте, с вами Александр. Вот это вот хрущевки. Это как бы уже никого не удивишь, все об этом знают. Но что же происходит внутри? Сделали ли подъезды? Или только снаружи сделали красивые домики? Сейчас попробую зайти туда подвор, в подъезд, и покажу вам, что там происходит. Но это будет непросто сделать, потому что все закрыто, везде домофоны. Нужно будет как-то кого-то подловить и туда зайти. Это вот так они выглядят изнутри. В принципе, неплохо. Там тоже ничего. Ну как же туда пройти? Под домофон не работает Может быть Можно просто Нет, закрыто Пустили меня в подъезд ну, Здесь, конечно, не так шикарно Как это снаружи Но Тоже аккуратно Новые ящики повесили В принципе, аккуратно Конечно, лестницу можно было тоже как-то подделать. Но в целом нормально. Так что вот так они выглядят, подъезды изнутри. Изнутри сделали только косметический ремонт. Капитального ремонта, я так понимаю, не было, потому что батареи еще старые стоят. Вот так вот. Подойду к следующему дому. но ну, думаю, там та же самая ситуация. Этот домик вообще красивый. Да и этот тоже ничего был. Так, посмотрю просто, делался ли там капитальный ремонт или нет. Может быть, это что будет видно. Нет, то же самое. Видите, батареи старые. Только косметический ремонт сделан. И все. Но это тоже неплохо. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.